Здравствуйте, друзья! Меня зовут Надежда Соколова. Я эксперт в области здорового образа жизни и соавтор большого интересного проекта, который называется «Лучшая версия себя». Итак, сегодня я продолжаю вас знакомить с нашим проектом и с нашей программой. Программа «Лучшая версия себя». В рамках этой программы мы создали курс «Офисный синдром перезагрузка». Почему? Да потому что, как я уже рассказывала на предыдущих эфирах, мы с вами одну треть жизни проводим на работе. И поэтому очень важно и очень как бы для нашего здоровья очень важно для нашего здоровья быть в форме и знать некоторые такие правила, наверное, техники безопасности. Потому что то, что мы делаем в нашей программе, это своего рода такая вот техника безопасности для хорошего самочувствия, которую, вот смотрите, когда мы покупаем какую-то вещь, да, какую-то техническую вещь особенно, там всегда есть инструкция по применению и всегда есть какие-то меры безопасности. Вот наша жизнь и наша работа, они предусматривают такие же инструкции, Потому что есть должностные инструкции, есть инструкции по технике безопасности на работе, которую мы подписываем. И, в общем-то, наше здоровье, оно требует вот такого вот технического обслуживания, если сравнивать с компьютером или с машиной и, наверное, такой же техники безопасности. Почему я сегодня вдруг заговорила на такие технические темы? Да потому что сегодняшняя тема наша это туннельный синдром синдром, который возникает из-за того, что мы много работаем с компьютерами, с мышками, и, ну, на самом деле, туннельный синдром – это проблема не только офисных работников, не только офисных работников, а всех людей, которые работают руками, которые постоянно включают в работу, работу кисти, да, вот сгибательно-разгибательные. Действие и статическое. Что важно знать? Важно понимать, что э, если мы неправильно держим руку, скажем, на, на клавиатуре или на компьютере, то могут возникнуть эти болевые ощущения. То есть если мы постоянно, долго, в течение дня сидим и сжимаем свою мышку, вот у меня мышка есть такая, да, вот у меня маленький такой, типа столик, сжимаем мышку, и у нас получается, что... Пальцы все время находятся вот в таком статическом положении. Более того, вот если у вас подлокотник кресла, допустим, чуть-чуть выше по отношению к столу, то вот получается переразгиб в области запястья. И возникает проблема, возникает зажим нерва, зажим сухожилий, зажим, конечно, сосудов кровяных. Знаете, мне понравился один пример. Вот наша рука, и вот она трубочка. Да? Вот когда мы зажимаем, трубы, зажимаем запястье вверх в таком положении, мы как бы пережимаем все, что у нас поступает к да, пальчикам. В результате получается, что мы травмируем нашу руку, и этот самый серединный нерв дает о себе знать. Как выяснить, что у вас эта проблема существует? Тест на наличие симптомов. Туннельного синдрома очень простой. Мы его сейчас с вами выполним. Возьмите ваше запястье, сведите тыльную сторону и поддержите это положение. Вот руки у вас на уровне плеч, вы их держите, вы их удерживаете. И если вы чувствуете онемение в руках, в пальчиках, то это как раз-таки говорит о наличии туннельного синдрома, о той проблеме, которая уже возникает. Есть более простые тесты. Соедините, пожалуйста, большой. И пальчиком, мизинчик. И тоже поддержите. Но подержать нужно в течение, скажем, одной минутки. Да? Если вы чувствуете, что у вас происходит онемение пальчиков, да, и болевое ощущение вот здесь, посерединке, как раз идет а, ладони, то опять-таки это говорит о том, что присутствует наличие а, ту, симптомов туннельного синдрома. Есть еще один тест простой. Соберите ваши ладони, выведите их вот сюда на уровень груди, разведите вот так пальчики, вот оно да, положение. И снова удержите это, постарайтесь, пожалуйста, пальчиками коснуться ваших ладошек и удержите это положение. И если вы почувствуете анемение, если вы почувствуете боль, то, соответственно, это говорит о наличии симптомов туннельного синдрома. Что нужно делать? Ну, как вы сами понимаете, здесь важный момент – правильное положение тела. Во-первых, правильное положение тела за столом, когда вы сидите. Да, то есть вы держите спину. Во-вторых, это, конечно же, положение головы, шеи и рук. Ну, руки здесь даже самое главное. да. Плюс ко всему, на что нужно обратить внимание, я возвращаю мой импровизированный столик, Обращайте внимание на то, что вы не вертите запястьем вот в этом положении. Вот в этом положении вы не травмируете вашу руку. Мало того, что у вас пальцы находятся в статическом жестком положении. Да? Плюс еще вы включаете запястье, то есть еще больше переживаете ваши нервные окончания. То есть, это вот то же самое, что вот в этом положении вы пытаетесь вот эту часть еще вертеть. Да? Вот. Оп, оп, оп, оп И получается, что вы усугубляете положение. Но на самом деле врачи говорят, что если этому не уделять внимания, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Вплоть до атрофии мышц и вплоть до того, что рука перестанет работать и действовать. Поэтому, дорогие мои, постарайтесь, пожалуйста, две вещи. Первое – контролировать тело, но, ну, конечно, выполнять упражнения. Какие упражнения? Все, что касается на разгибание, все, что касается на раз, чтобы размять ваши пальчики, ваши руки, да, стряхивание, можно по одному пальчику стряхнуть. Мне очень нравится упражнение, когда мы берем и по очереди касаемся мизинчиком, вернее, каждым пальчиком большого пальчика, да, то есть вот это упражнение. А если это выполнять еще с закрытыми глазами, то здесь еще мы мозг тренируем заодно, вот. И, конечно же, не забывайте встряхивать. Я понимаю, что когда дело касается туннельного синдрома, то здесь вам как бы как такой вот подзатыльник или такой вот пендаль получается от того, что руки начинают болеть. То есть здесь ты это уже не обойдешь, это уже надо делать что-то с этим. Поэтому, пожалуйста, уделяйте внимание первое положение тела и второе – это упражнение. Со своей стороны у нас разработан, как я уже рассказывала, мы разработали целый курс видеоуроков для офисных работников. Он так и называется, офисный синдром перезагрузка. И эти видеоуроки можно найти на нашем сайте. И, конечно же, некоторые из этих элементов, из этих уроков и из этой программы мы будем с вами проходить на семинаре, который проходит в Москве 21-22 сентября. Информацию об этом тоже можно найти на нашем сайте. И, конечно же, самое главное, вы сможете какие-то элементы узнать и научиться именно на нашем марафоне, который стартует 2 сентября. Так что не пропускайте. Жду ваши вопросы и встречаемся с вами в эфире завтра. До встречи, друзья!